Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, итальянская ПТшка 10 уровня Минотавр, карта границы империи, Гри игрок А.М. Гавайц. Ну, вроде Гавайц, я это так понимаю, да, а то сначала начал читать, читаю, думаю, то Гаваез. Ну, наверное, Гавайц сюда подходит. Первый же выстрел, есть урон. Там еще Барсук засел, но ну, это, в принципе, ПТшное место, даже с таким разбросом Минотавру удается здесь нанести урон Барсуку. Ну, хотя это базовая у Минотавра хреновенькая, да? Что-то я, если честно, не помню. Там не очень комфортно. Ну, тут топ паек у нас, по-любому экипаж прокачанный. Так что не все так плохо. Это у нас из новых, да? Которые, последние ПТшки у нас вот добавились. Барабан, не барабану который... Выцеливает, выцеливает лючок. Нет пробития. Ну и теперь долгая перезарядка. Счет становится 0-1. 0-2. 1-2. 1-3 только успеваю озвучивать. И это все произошло за 3,5 минуты. Тут понизу. Тяжелые танки, средние танки. Кстати, Минотавру, наверное, как никому комфортно играть вот в боях с восьмерками. Да, у него настолько хорошо бронирована лобовая часть, что навряд ли восьмерки смогут его куда-то пробивать. По крайней мере, пока что не получилось, даже у Скорпиона. Хотя у Скорпиона бронепробитие даже базовым снарядом достаточно неплохое. Счет у нас уже 2-6. 2-7. На левом фланге все очень плохо. Закончились там союзники. Противник большими силами уже подступает к базе. Есть пробитие. Ну, 705-й пора, по-моему, в ангар отправляться. Отстрелялся, не пробил. И сбрасывает Минотавра барабан. Теперь надо защищать базу. Ничего не поделаешь. Больше никто этим заниматься не будет. Бабаха, мне кажется, долго там не продержится. Один раз отстреляется, а потом все, понимая, какая у него долгая перезарядка, сразу ринусы и спокойненько разберут. Там и прятаться в принципе, наверное, некому. Сидит там на холме. Счет 5-9 по прочности, кстати, разница небольшая. Там слегка вражеская команда впереди. Вот уже кто-то ну, либо заехал на захват, или просто решил через базу проехать. Ну, решили базу брать. Втроем это 20 с небольшим секунд всего. Еще и захват надо успеть сбить. Съезжают. Двое. Двое съезжают с захвата. У них был шанс. Они его упустили. <реклама> <реклама> вот насколько надо быть везучим. Я сейчас пролеву Чтобы вот так получив пробитие, у тебя оставалась одна единица прочности. Я не знаю. Ну тут либо противник везучий, либо ты пипец какой невезучий. Ну как вот так ВБР вот делает? Это просто мистика какая-то. Урон, кстати, уже почти 6000 Одно-единственное пробитие получил пока что в этом бою Минотавра. Второе пробитие. Причем это пробивает девятка Кобра. Ну, в принципе, у девяток обычно орудие стоит. Тут десяток, да, просто с более чуть-чуть хреновенькими характеристиками. Четыре снаряда в барабане, три противника. Причем все противники шотные. Три снаряда, два противника. Ну и два снаряда остается на гвардейце. по-моему, без шансов. Раньше, раньше надо было откатываться, прятаться, не знаю, вон, за камень куда-нибудь. Из союзников остался в один кони, и тот в окружении. Там сразу и Барсук на него, Лева. Еще и чар футур. Все противники возле последнего союзника, Минотавра. Ну, смысл туда уже ехать, да помочь не успеет, времени не хватит. Остается только ждать, что там произойдет. Ну, конь что-то долго еще живет, учитывая, что там Барсук и Чарфутур сзади. Не знаю, может, Чар на барабане, ой, на, на перезарядке был. Все, отмучился полезный. Теперь Минотавр в одиночку против пятерых противников. Есть пробитие, Есть пробитие по бабахе. Ну и все, дальше прострела нету. Ну, будь противник поумнее здесь просто, да, вон те же вот средний танк, там тот же Чарпу Тур. Скорость большая. Спокойно мог объехать. Есть, Есть еще одно пробитие по бабахе. Барабани три снаряда. Оставшихся противников не видно. Где-то все запуксовали. Бабахов фугасом. Да тут броня не броня, а на нафиг. Почти 300 единиц. Снял. Ну, в принципе, да, Чарфутур так и задумал, как я говорил, объехать с тыла. Но если в другие были порасторопнее, то получается вот так приехал, остался в одиночестве. Опять здесь немного не везет. Пять единиц прочности остается. Можно ехать спокойно добирать. Ну, Лва Барсук, техника не быстрая, кто там еще у нас? СВМ, ЦЦ-67. Ну, это, наверное, тоже итальянская ПТ-шка из новых. Что, ну, не, не знаю, я эту ветку еще, Я, по-моему, даже в игру еще один раз только заходил, после того, как это обновление вышло. Не знаю, на меня как-то эта ветка особо не интересует. Тут то ли нервишки сдали, что ли. Лева без проблем пробивает на 351 единицу золотым снарядом. Так, пт -шка. тут шотная. У Барсука. И у Барсука тоже прочности там. На один выстрел. Есть. Барсук понадеялся, видимо, на свою броню. Так, спокойно ехал, но... И до свидания. Все. точка победы. Еще один снаряд в барабане даже остался. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.